Погнали, друзья! Сегодня я хотел затронуть такую тему, как постройка своего собственного первого жилища. Именно в режиме а, Выживания О, у нас тут торговец подошел Каким-то образом, здоровенько Давно не виделись, так, ну ладненько, не отвлекай Я записываю а, видос Да, друзья, давайте покажу вам Какое же можно жилище быстро построить На начальном этапе новичку Нубу, как только вы начинаете Играть в Майнкрафт Естественно, как только мы начинаем Играть, у нас нет практически а, Ничего у нашего персонажа Да, если мы играем в стандартное выживание и вокруг нас а, куча всяких ресурсов да я думаю что многие знают как с ними обращаться а, но самый большой а, и многочисленный ресурс который встречается и который окружает нас это конечно же земля да и давайте собственно из этой земельки мы с вами построим сегодня домик но для начала нужно будет накопать несколько блоков этой самой земельки давайте сейчас по по-быстренькому накопаем и начнем у уже приступим к строительству. Но для того, чтобы нам строить, начать домик из земли, нам необходимо выбрать какую-нибудь местность посвободнее или же поровнее. Я всегда, друзья, люблю строиться возле речек, поэтому давайте прибежим уже добежим до какой-нибудь речушки. Да, вот, например, вот здесь вот неплохое место, тут еще у нас есть коровки и так далее. И начнем строительство прямо на берегу этой речушки. Место, ребятки, просто обалденное, если честно. Да, наверное, здесь я и начну строить. Погнали. Так, ну и начнем мы, наверное, с основания нашего домика. Давайте выберем небольшое местечко. Ну, скажем, например, 4 или 5 на 5 у нас будет небольшая коробочка. Хотя, эта коробочка уже считается достаточно немаленькой. Да, вот таким вот образом... Выкапываем здесь ямку, да, на берегу озера, повторяюсь, да Но это все, ребят, зависит от ваших ресурсов Так, ставим здесь некоторые столбы Да, все легко и просто Главное, ребятки, нам все-таки пережить первую ночь Нам будет гораздо надежнее Особенно если вы играете на тяжелом уровне сложности Надежнее будет пережить первую ночь в каком-нибудь жилище Желательно это жилище построить максимально быстро Так, ну что ж, вот такой вот мы домик строим Естественно, мы все стены закрываем, Оставляем только лишь маленькие окна, для того, чтобы нам, нашему персонажу, можно было хоть как-то а, дышать. С этой стороны мы можем также закрыть. доставим да, небольшое окно, чтобы можно было посмотреть, что у нас происходит а, снаружи. И здесь у нас будет центральный наш а, вход. Так, где вход? Мы, естественно, наверное, поставим все-таки блок земли вот сюда вот, да. И здесь можно даже какую-нибудь оборудовать а, ступеньку. Ну и все, ребятки, закрываем крышу, чтобы сверху к нам... тут тоже никто а, не попал. По возможности, если у вас есть а, какие-либо а, факела, то ставим, друзья, факела. Да, вот, чтобы у нас в жилище никто не спавнился. Достаточно поставить просто один факел. а Можно в любое место. Можно даже вот сюда вот куда-нибудь. И нам будет этого а, достаточно. Но я вот на заднюю стеночку помещу. Да, и нам, в принципе, этого а, хватит. Да, специально оставил такие ниши, чтобы у нас было больше места. А ведь нам здесь надо будет установить какой-нибудь а также нам необходимо будет поставить дверь Обычная дубовая дверь для этого идеально подойдет Так, берем дубовую дверь и ставим ее вот сюда Можно, например, даже к этой стороне Вот таким вот образом, да И мы все уже защищены Также нам, ребятки, не помешает и кроваточка Давайте ее тоже сейчас найдем и поставим именно здесь Так вот, нашли кровать Любая абсолютно кровать подойдет даже первого самого уровня. Ну и все, вот сюда вот куда-нибудь ее ставим. Да, тут у нас вход, и вот здесь вот можно оформить даже кроваточку. Да, и когда у нас наступит ночь, мы сможем на этой кровати а, спать. Если же возникнет какая-то проблемка, то мы ее отсюда удаляем, и можно поставить ее вот сюда даже, да. Ну а в этих нишах, ну, естественно, мы разместим а, сундучки. Вот, например, здесь можно сундук поставить, здесь и здесь это гарант того, что они у нас будут открываться. Да, в эти дырки к нам Никто не зайдет. Если, ребята, вы хотите, чтобы совсем никто не заходил, то можно а, поставить какие-нибудь, не знаю, заборчики, да, снаружи, например, вот по такой вот палочке будет а, достаточно, да, если у вас есть немножко дерева. Поставим просто такие заборчики, у нас нормальные окна, через которые все видно, через которые можно даже будет атаковать врага, если он подойдет слишком близко, да, это очень удобно. И также мы здесь сможем отдохнуть. Так, ну что ж, ребят, вот такое вот у нас жилище получилось на данный а, момент. Вот такой вот домик Нубика, да, то есть а, нам чисто он нужен для того, чтобы перекочевать переночевать самую первую а, ночь, когда мы играем на каком-нибудь сложном уровне а, сложности, да, и вот, такая вот такое вот, ребятки, простое и а, незаурядное решение. А второй момент, если у вас совсем нет ресурсов, да, и вам лень копаться а, в земле, можно просто-напросто а, путешествуя, найти какую-нибудь пещерку, вот типа вот этой, которая у меня за спиной, просто-напросто зайти в нее, да, а, предварительно, конечно же, убедиться, чтобы здесь не было каких-нибудь враждебных мобов, а, если вдруг есть возможность просто можно закрыть дырочку и просто поселиться, ребятки, в пещерке, ведь нам, ребят, очень важно переночевать а, самую первую ночь. Также, да, немножко совсем надо будет земли, гораздо меньше, чем у нас был даже в прошлой построечке. А, закрываем вот таким вот образом просто-напросто дверь. Можно даже просто блоком вот так вот закрыться на ночь. И все, ребятки, можно здесь дальше размещаться. Соответственно, ставим факел, чтобы у нас случайным образом не заспавнили здесь враждебные нам а, мобы. Также ставим кроваточку, чтобы, к примеру, здесь закрепиться. Но если нет кроваточки, ребятки, не беда. Нам важно переночевать самую первую э, ночь. Наковырять камушка себе можно, да, поставить печечку, что-нибудь обжарить в печечке, к примеру, да. Также можно сундучок поставить тут и закрепиться ненадолгое не время. Если вдруг мы захотели выйти, да, то есть просто-напросто э, выходим из этой пещерки, да, когда у нас наступило утро, и Айда пошел дальше путешествовать и искать место под наше основное жилье и ну что ж, это у нас был второй способ И давайте расскажу третий и самый выгодный и эффективный Да, если у вас все-таки в процессе путешествия получилось найти шерсти на кроватку Да, и несколько досочек у вас было в инвентаре То скрафьте обязательно кроватку Тем самым вы засейвите себя в вашем нелегком приключении И не начнете все с самого места респавна Давайте, ребятки, покажу, как, в чем у нас заключается самый последний экономный способ Также, ребят, берем лопатку куда да, просто-напросто выкапываем под себя ямку, да, к примеру, два или три блока а, глубиной, достаточно даже двух блоков. Из тех блоков, которые выкопали, ставим себе а, крышу над головой, только предварительно не забудьте поставить здесь факел, да, ставим, просто закрываемся факелом копаем несколько блоков, допустим, вниз. Пусть, пусть это будет ямку. Лучше, ребятки, выкопать в три блока высотой. И ставим вот здесь вот кроваточку просто под себя. И все, ребят, у нас самый минимальный домик практически готов. То есть это у нас один а, блок, значит, в ширину и три в глубину получается. Плюс на кроватку там немножечко. И все, ребят, место для ночлега у нас готово. Если понадобится сундучок, то можно в другую сторону вот так вот выкопать и у нас будет уже а, сундучок. Ну а если Ребят, мы хотим выбраться, то просто-напросто я думаю, несложно догадаться, что берем лопаточку и вот так вот выкапываем себе выход, когда настало утро. Да, это самый, ребятки, простой способ, чтобы засейвить, сохранить свою драгоценнейшую жизнь, особенно если вы играете на сложном уровне сложности, как и любит играть братишка Скретч. Обычно, ребятки, я играю в Манкрафт только на самом сложном уровне сложности и необходимо прибегать к самым кардинальным решениям в начале игры. Надеюсь, зрители мои способы тебе помогут в твоих начинаниях, и ты первую ночь в Майнкрафте переживешь как нужно. Запомни, три способа. Это вот там вот коробочка вдалеке, которая стоит, да? Вот сейчас я к ней быстренько подучу, да? Вот такая вот коробочка. Можно просто построить Построить земляную коробку, не напрягаясь, ведь землю можно добыть очень быстро. Второй вариант, это, ребятки, вот такое вот жилище в пещере. Так-так-так, секундочку, давайте сейчас спустимся. Вот такое вот, ребятки, жилище в пещере, которое я вам продемонстрировал, да, тоже вам поможет, скажем, кор... Протать первую ночь и упастись от злостных а, мобов. Ну и третий, ребятки, вариант это просто на... выкопать просто-напросто вот такую вот дырку. Так, где у нас эта дырка находится? Что-то я уже ее потерял. Короче, где-то она у нас вот здесь была. Вот, я вижу, освещено. Да, ребят, не забывайте обязательно освещайте ваши места... Ведь когда вы освещаете, мобы а, в освещенной зоне не спавнятся. Ребят, помните про, эти, помните про эти советики, не забывайте, да? Также, зритель, если у тебя есть еще какие-то советы по выживанию в Майнкрафте, пиши, пожалуйста, в комментариях, и, возможно, твои советы я освещу в своих ближайших видосах по Майнкрафту. Братишка Scratch обожает играть в Майнкрафт, а как же ты, дорогой зритель, во что ты любишь играть, также можешь написать мне в комментариях.